Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом виде у нас на обзоре старый добрый AMCH Coin. А, решил проверить, как у наших ребят дела идут. Хотелось бы, конечно, немного получше, но тем не менее проект на месте не стоит, работает, постоянно новости, обновления, развивается. Конечно, хотелось бы, чтобы цена была как в девятнадцатом году, стал у нас хороший памп. Я думаю. В будущем скоро так все и станет, потому что идея проекта очень хорошая. Можно отправлять, как вы помните, а для тех, кто не помнит, либо не в курсе, можно отправлять вплоть до того, что фотографии, видео, личные сообщения вместе, получается, там с монеткой. Там, то есть просто с кошелька на кошелек у вас через сеть блокчейн цепляется еще фото, видео, там все что угодно. То есть это очень удобная вещь, которую никто не расшифрует. То есть ваша какая-то скрытая личная информация всегда долетит получателю. Ну, соответственно, там это и стоит каких-нибудь там копеек. Идея проекта очень интересная, очень крутая. Блин, на самом деле даже много сейчас, которые дефи проектов проекта выходят, никто не может взять такую темку, заново подсоединить, подключить и запустить что-то подобное. пока, крайней мере, я аналогов еще не нашел. В общем, что у нас по данной платформе? Очень много листингов, биржи. Биржи хорошие есть. Есть биржи, которые такие уже как бы не совсем актуальны на сегодняшний день. Листинги CoinMarketCap. Вот когда, мне кажется, появится на Binance, там будет прям вообще супер. Прям вообще будет красота. Потому что проект уже давно пора появиться на Бинансе. Тогда и цена взлетит. А как только будет небольшая новость о Бинансе, что там, допустим, через недельку там появится, я скажу, цена взлетит, наверное, как минимум в раз 100. Потому что в данном проекте очень много узнает серьезных людей, которые захотят инвестировать в данный проект. По дорожной карте у них... То есть сама система запущена мобильные приложения то есть конечно еще будут доработки есть еще много на чем поработать а, по кошелькам раньше у нас точно сказать не могу кажется у нас раньше не было веб версии то есть сейчас уже и android версии есть и на mac есть и на linux windows соответственно можно будет скачать ну самое больше то что мне нравится можно отправить просто сообщение вы можете что угодно прикрепить к транзакции, и оно сполетит. Точно так же можно добавить контент. Можно будет добавить любой файл, картинку, гифку, видео. Вписываем адрес потом получателя, соответственно нажимаем отправить. Максимально все просто и очень гениально. Как говорится, все гениальное просто. Блин, я считаю, что данный проект должен занимать ячейку повыше, чем сейчас он занимает, потому что реально рабочая хорошая система, реальное применение блокчейна. В принципе, как бы это лично мое мнение. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Также получается кошелек скачать, добавить одноды. В принципе, все просто старая добрая тема, которая работает. А вот именно переходим мы сейчас на бирже. А, цена у нас сейчас 3 цента гуляет. там Недавно было 5 центов. В 2019 году у нас цена была около доллара. А, блин, конечно, там многие люди повыходили с проектов. А, накачали бабла было и слиняли. Но тем не менее, я считаю, что этот проект еще скоро поднимется опять же в топ. По биржам, да, биржи, конечно, слабые это у нас бит Coin Tiger. Здесь еще хоть какие-то дорогие идут объемы. Как по мне, блин, надо им двигаться как раз в направлении Binance, там Допустим, кукоин какой-нибудь. Тогда уже, соответственно, цена уже будет не 3 цента, а, наверное, доллара 3. CoinGeck имеется. В принципе, то же самое информация, ничего нового нет. Я не знаю, кто-то решил походу захватить проект немного. Прогноз IMHC на сегодня. Но это, наверное, делается специально заранее людьми, которые закупают данную монетку. Потому что, как они увидели, и вы только что увидели, скоро будет Binance. Они хотят на этом заработать. И заранее берут, подготавливают, скажем так, негативный настрой у инвесторов, то есть и у людей. Когда монетка по 3 цента, они ее хотят сбросить, там, допустим, не знаю, чтобы по 2,5 цента была. Но, как по мне, уже цена прям просто сладкая. И на этом фоне везде максимально там будет писать какой-нибудь негатив, чтобы цена не взлетала и по выгодной для себя цене получше купить данную монету. А потом, как только появятся серьезные обновления, новости, листинги, на Binance, там может еще какая-то будет биржа еще какие-нибудь, может новостные бросы будут серьезных э, от серьезных изданий все, цена взлетает x100 люди быстренько, одни начинают интересоваться для кого-то, будет там и вход данный проект доллар подумает, как бы это нормально а, потому что будут качать потом еще больше а, соответственно, те, которые сейчас возьму по 3 цента даже подать, продать по доллару, это огромные просто будут бабки. Я заранее для себя сейчас точно так же возьму, прикуплю токенов, буду их хранить. Не знаю, куплю себе там тысяч пятьдесят, может тысяч Соответственно, посмотрим, подождем обновление, как это у нас потом все выстрелит в принципе, что, ребята, у нас Поэтому все социальные сети, я думаю, там смысла не имеет показывать, там, Дискорд, Телеграм уже, конечно, в Телеграме, Дискорд уже в последнее время не актуален ну, все ссылочки я оставлю в описании так что, напишите в комментариях что вы думаете по поводу пампа цены, как вам мое мнение по поводу того, что после Binance, Binance цена взлетит вверх пишите все в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.